Все было прекрасно. Много практики, зачетного материала. Главное, информация в доступном количестве и объеме, которую прекрасно подают преподаватели, с которыми всегда можно поговорить и обратиться с вопросом. И они помогут. Вайб зачет, атмосфера, класс. Мам, привет!